Инструкция по прикреплению страницы Facebook к бизнес-менеджеру Facebook. Для начала необходимо зайти в бизнес-менеджер и перейти в настройки компании. Также в другой вкладке нужно открыть ту страницу, которую хотите прикрепить. Это можно сделать посредством перехода в управление страницей, либо выбрать страницу в быстрых ссылках слева. Перейдем в управление страницей. Допустим, мы хотим прикрепить вот эту страницу к бизнес-менеджеру Facebook. Нам понадобится ссылка, которая есть в браузере. Переходим в бизнес-менеджер, выбираем раздел «Страницы», нажимаем кнопку «Добавить». Выбираем «Добавить страницу», вставляем сюда URL и нажимаем «Добавить страницу». После этого страница добавлена.